Всем привет, я Желтый Мужик и продюсирую публичное выступление. Итак, друзья мои, дальше выключите ролик и не смотрите эту запись. Те, кто эстет и тех, у кого повышенная брезгливость. Потому что я сейчас буду говорить и показывать гадости. Итак, рассказываю. Я спешу этот ролик специально для тех, у кого в голове пуля сидит, а может быть 2, 3 и 10 что видите ли, я не так говорю, я не так выгляжу, бла-бла-бла, чего бы мне подумают и так далее, и так далее, и так далее. Вот специально для этих людей пишу. Теперь рассказываю, в чем прикол. Конкретно в данный момент я не успел сходить к стоматологу. у меня челюсть, вот эта верхняя, о. видите, гуляет. О, показываю. Гуляет. У меня в башке раздается жуткий стук, дин дин дин в стучащей челюсти. Я ее подхватываю зубами, подхватываю языком. И при этом вчера я провел в офлайне тренинг на что-то там 25 или 30 человек. Почти два часа мы общались, отправляли друг другу мозги. И при этом да, кто-то подумал, блин, ну чего, как какой-то дефект фикции. Я потом даже сделал маленький опрос, как вам что. Ну да, вот сейчас я, я, например, дико слышу, как у меня пропадают буквы С, Ш, проваливаются и так далее, и так далее. Но я сейчас попробую вот говорить дальше, не подхватывая ее, и пусть будет дикция, какая есть. А, почему брезгливым? Потому что в любой момент, ребята, отключите еще раз камеру, да, челюсть может выпасть. И вот это будет прикол. Итак, ребята. Все, кто себе там нарисовал всякую ерунду в голове, отставляйте эту всю хрень, блин, в черный ящик куда-нибудь подальше. Приходите в практикум, давайте начнем с вами что-то писать, что-то делать. Уверяю вас, то, что вы себе там надумали, это совсем не то, что есть на самом деле. И таких примеров у меня уже не десятки, а уже наверное скоро сотни будет людей, которые а, -а, -а, а потом приходят, сможешь понимать, да нормально. Ну, Но, конечно, есть что-то подредактировать, изменить и так далее. Но это не то, о чем, то, что должно ставить железобетонную стену между вами и камерой. Вот. Все. По-быстреньку. Так. Сегодня анекдот прислала Марина Иванова. Мариночка, индивидуально тебе. не нравится ей, как она выглядит в камере. Ты что, думаешь, ты первая такая? Завязывай это безобразие. Давай. Вперед пишем. И очень скоро тебе все понравится. Так, анекдот. Сейчас быстренько вспомним. Ага. Так, анекдот. приходит мужичок в бар и предлагает всем сидящим заключить пари, что его собака умеет разговаривать. Ну, договорились, все нормально. Он выводит собаку, собака садится по центру и молчит. Разгневанный мужик, конечно, раздает всем деньги, профукал пари, выходит за, уже из бара, он такой обращается к собаке. Слушай, ну ты чё, блин, мы ну, столько бабок Пс, свали, слили вообще, блин. Ты что творишь-то? Заговаривали же. А собака такая ему. Ха? Ты че? Ты прикинь, сколько мы завтра срубим. Вот такой простой анекдот. И еще раз, ребята, завязывайте себе там, э, прятаться за свои тараканы. Мы все не идеальны. Но мы можем, можем общаться с людьми. Желтый мужик, жду в практикуме. В конце концов, ставьте лайк, ставьте свои комментарии, что желтый ты придурок или желтый ты молодец, не знаю, что-нибудь напишите внизу, пожалуйста. Не зря же я так позорился. Все, давайте, пока.